Папа, папа, не о том Мы очень громко маму позовем Мам, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мам, мама, мам, мам, мама, мама, мам, мам, мам, мам, мам, мам, мама, мам, если нам скучно, если нам темно, если монетка упадет на дно. Если устали, если грянул гром, мы очень громко маму позовем. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама мам, мам, с утра что не стало в миске молока? Мало мало мало молока мало мало мало молока И не буду я молчать пока нету в моей миске молока Мало, мало мало молока мало мало мало молока И не нужно мне чесать бока Ты налей мне в миску молока. Все пока Сам себе достану молока На небе луна родилась, На звезды смотрела в любви им клялась. Ей весело было, не знала луна, Что скоро останется в небе одна. Ей весело было, не знала луна, Что скоро останется в небе одна. Лучи пропали и солнце ушло, Луна повторяла, что все хорошо. Но следом и море исчезло с земли, И сели на мель лодки и корабли. Но следом и море исчезло с земли, И сели на мель лодки и корабли. И с ними трава Все звезды потухли Такие дела Не может поверить Луна тишине Что нет никого в небе И на земле Не может поверить Луна тишине Что нет никого в небе И на земле И слез, неужто все это и правда всерьез? И может быть стало бы грустно и мне, но все это только приснилось Луне. И может быть стало бы грустно и мне, но все это только приснилось Луне.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 Та-та-ра, та-ра, та та та-да-да. Вы не догоните Сережу никогда. Та-та-ра, та-ра, та-ра, та-ра, та-да-да. Вы не достанете Сережу никогда. Сережа всех защитит, Удачи с ним каждый миг, и даже если он спит, во сне за монстром следит. та та тара та Монстры станут мешать То монстрам не сдобровать Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-га-га -да -да. No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 камешки камешки Он хрустящий из печи и в начинке творожок. Ты другого не ищи. Как зовут тебя дружок? Пи-пи-пира пирожок, скушай меня пи пи -пиро пирожок Ну откуси! пи пи -пиро пирожок Скушай меня! пи пи -пиро пирожок Ну откуси! Целый день он просто спит! Он красивый, как снежок! Если рядом торчит! Как зовут тебя, дружок? пи пи -пиро пирожок Хвостик не трожь пи пи -пира, пирожок Гладить нельзя пи пи -пира, пирожок Я не хочу пи пи -пира, пирожок Отстань от меня У него короткий хвост И на шее мешок, А еще холодный нос Как зовут тебя, дружок? Пи-пи-пиро-пирожок, чеши бачок пи пи -пира, пирожок второе чеши пи пи -пира, пирожок ну и бачок